И готовимся к уникальному мероприятию. Сегодня мы будем презентовать замечательный продукт, уникальный продукт, который называется Флешка Я Богат. Поэтому пока у нас сейчас есть время, собираются люди начинаем нашу трансляцию и отвечать будем на все вопросы интересующие вас по данному продукту продукт на самом деле очень уникальный так так напишем нас у нас в чатах люди отвечают нам кто-то может прийти кто-то не может прийти так замечательно так еще пять минут у нас есть до старта пока у нас есть пять минут можем проверить качество нашей связи так раз два три проверяем связь слышимость так настраиваем все отлично работает замечательно слышимость хорошая Звук и видео. Так, замечательно. Значит, э все, кто у нас сегодня на связи, могут подтягиваться, могут уже присоединяться к нашему мероприятию. И ровно через пять минут мы стартуем, начинаем наш, нашу интереснейшую, нашу уникальную презентацию. Что же собой представляет флешка «Я богат», с чем ее кушать, с чем ее смотреть, что с ней делать и как с ней работать. Как же ее использовать, как ее превратить в денежный поток, который будет литься на вас из-за всех концов мира. Так что... Сегодня у нас мероприятие будет довольно-таки отличаться от прошлых, потому что уникальность данного мероприятия в том, что сегодня мы разбиваем бутылку шампанского, сегодня мы раскрываем изюминку, изюминку как получить в одном маленьком флаконе, в одной маленькой флешке целый комплекс э, мероприятий, которые дадут вам неимоверный денежный результат. Значит, что это? Э, какой какой интерес будет э, у вас, как у пользователей? Какой интерес будет э, у вас, как у партнеров данного продукта, потому что уникальность э, на все сто Подобного продукта на самом деле, на сегодняшний день, я перерыл абсолютно все э, инструменты, не нашел и аналогов данному продукту на сегодняшний день нет. Цена занижена специально, потому что это предстарт, цена будет расти данного продукта и э, у вас есть уникальная возможность воспользоваться э, низкой ценой, предстартовой ценой и После бурного старта цена будет э, постоянно расти, потому что спрос на данную, на данную продукцию уже очень высок, люди выстроились в огромные очереди и э, получают неимоверные результаты буквально в первые же дни, э, просто засунув флешку себе в компьютер. Вы себе даже представить не можете, как все это интересно и здорово, поэтому до старта у нас буквально пару минут и мы приступим к нашему мероприятию. Мне сегодня многие писали, многие э, отзвонились, сказали, что у нас еще э, какие-то дела, у нас э, флешка уже есть у кого-то была, мы будем работать удаленно, мы будем работать там кто-то на даче, кто-то в гостях, кто-то еще где-то. Поэтому такой замечательный момент, такая замечательная э, информация, которая будет сегодня вам дана в прямом эфире, будет естественно же записана. И те люди, которые, э, которые не смогут посмотреть нас в прямом эфире сейчас... Потому что транслируется данная э, передача, э, данный прямой эфир Ютуба транслируется и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в самом Ютубе, и э, в Одноклассниках. То есть все социальные сети сейчас нас с вами смотрят и с каждым моментом, с каждой минутой количество просмотров у нас увеличивается, количество людей, которые которых заинтересовал данный эксклюзивный, просто ошеломляющий продукт, увеличивается. И поэтому просто считаем, как на космодроме Байконур, считаем буквально секунды и стартуем. Я при этом выпил замечательной водички родниковой вкусной, родниковой, чтобы горло мое было э, смочено. И я до вас информацию донес э, в том виде, в котором э, собирался ее донести. И я думаю, у меня это должно замечательно получиться. Почему? Потому что на самом деле я э, над этой флешкой, это знаете, как э, родить ребенка. Да? Вынашивался процесс довольно-таки долго, были э, первые ученики, были э, мероприятия, были тренинги, были э, различного рода э, мероприятия, информация скапливалась, скапливалась, скапливалась, продукт, э, который находился, э, он дорабатывался, дорабатывался, дорабатывался, и сейчас он на самом деле, на стадии максимальной своей доработки, продукт, который еще раз хочу подчеркнуть, аналогов не имеет в мире, потому что, ну, вы знаете, что э, с Россией, с русскими, э, ну, СНГ, я считаю, что бывшие страны СНГ, это тоже Россия, русские, да, Ни, никакой Китай, никакая Япония, тем более Америка, с нами никто не сравнится, то есть, все, что делаем мы, оно как танк, оно мощно, оно пробиваемое, пройдет все, все э, припоры, все заборы, и мы с вами э, все заработаем приличные деньги, которые потом на Новый год будем прилично тратить. Значит, у нас уже старт, ракета наша полетела, добрый день. Разрешите представиться, с вами я богат. Сегодня у нас презентация уникального продукта, презентация уникального э, произведения искусства, над которым я работал э, не один, можно сказать, год. Последние месяцы люди это провед, проверили уже на себе. И сейчас я хочу вам предоставить э, информацию о флешке «Я богат». То есть, что, что же это такое, с чем его с чем его употребляют, как, как ей пользоваться, что туда вообще входит, как этот продукт делался, э, сколько времени на это ушло и так далее и так далее. Значит, э, что хочу сказать о себе. Значит, и почему флешка так называется. Значит, многие люди э, называли и называют меня я богат, то есть э, буковка буковка на конце не т а д да я богат да то есть ну может быть из-за слогана может быть из-за э, плохой э, интонации дикции и так далее, так далее но так повелось так повелось что многие называют меня я богат да? и э, название самой флешки название самой флешки да флешка почему я, я почему я ее так назвал и почему такое странное название а потому что я хочу, чтобы называли я богат не только меня, потому что на самом деле я э, через многое прошел, много э, чего где видел, много объездил, много заработал, много зарабатываю, и поэтому э, имею возможность, право называться так, да, я богат. Значит, но ну, я хочу, чтобы и вас тоже э, с момента включения данной флешки тоже называли... Я богат. А вернее, как это будет все происходить. Когда вы э, с кем-то будете общаться, вы автоматически будете говорить. То есть все у нас идет на подсознании, через нашу психику и через нашу голову. И вы будете людям говорить, что я пользуюсь уникальным продуктом, я богат. И вас спросят, ты уже богат? И вы скажете, да, я богат. То есть я пользуюсь продуктом, я богат. То есть, понимаете, своеобразная игра слов, которая приведет и от материальных действий к физическим и на уровне э, подсознания. То есть здесь заложен очень интересный процесс, умственный процесс, который приводит, э, который взводит вот этот тот самый курок, тот самый механизм, который в результате в комплексе даст вам интересный, замечательный продукт. Значит давайте еще раз обо мне, кто обо мне не знает, значит меня э, зовут Александре Абисламидзе, я проживаю в городе Батуми, в арбитраже или в добыче трафика из социальных сетей я уже 5 лет, а так занимаюсь 17 лет торговлей на э, бирже, успешно занимаюсь Значит, первая моя группа это миллион семьсот пятьдесят тысяч человек за два месяца я сделал в Фейсбуке. В настоящее время у меня живых аккаунтов в Фейсбук с целевой аудиторией 500 тысяч, 500 живых аккаунтов. Групп 100 с целевой аудиторией, а так порядка 200 групп от 100 тысяч до полумиллиона. Страничек 500 Facebook с целевой аудиторией, целевая аудитория порядка 50 миллионов э, человек, да, здесь написано 10 миллионов, ну это, э, э, она уже более так собрана, э, более целевая, да, это 10, а так, э, в общем, где-то порядка 50 миллионов, значит, вот короткая история обо мне, Значит, всю информацию, которую я собрал, собрал в одной маленькой флешке, она собиралась годами, как вы видите, да, в течение пяти лет. Значит, тот опыт, который есть у меня, он опять-таки перенесен и вложен с моей энергетикой, с моим потенциалом, с моим желанием вам всем помочь в эту флешку как раз-таки, да, и вы видите, если же вы добьетесь таких результатов, как у меня, то и вы тоже будете зарабатывать так же, как и я. И вы станете богатыми на самом деле не, э, слов, не в словах, а в денежном эквиваленте. Значит, содержимое флешки. Что же содержится на самой флешке? Первое и самое главное – это уникальные браузеры антибан. ban Это уникальные браузеры, которые... Собирались по крупицам, плагины собирались по крупицам, тестировались. Некоторые из них много весят, некоторые очень легкие. Каждый из вас их подберет, посмотрит, протестирует на собственном компьютере с собственной страны, собственного города. И посмотрите, как будут работать данные браузеры Antiband именно на вашем компьютере. Следующее. Полная автоматизация. Значит, на сегодняшний день э, сделана, сделана работа таким образом, что засунув флешку, вам просто, значит, смотрите, мы говорим о полном автомате, да, полного автомата в жизни никогда не бывает. Почему? Во-первых, нам нужно включить компьютер, да, ну, может быть, и автомат есть, который вы включает. Дальше нужно нам засунуть флешку. То есть это тоже э, как бы механические действия. Дальше нам нужно сделать какую-то небольшую подготовительную работу и в дальнейшем, в дальнейшем одним, одной кнопочкой вы запускаете значит, поиск целевых людей, вы запускаете добавление в группы, вы, вы запускаете э, приглашение на странички, вы запускаете э, абсолютно все, что необходимо для данных социальных сетей. Ротации, при, при прохождение репостинга, прохождение тех или иных уровней и так далее. И так далее. То есть на, на следующем этапе, когда вы все это включили, у вас идет полнейшая автоматизация процесса. Абсолютная автоматизация. То есть вы полностью автоматизированы, когда вы все это запустили. И это очень-очень удобно. Следующий момент. Дуплицирование. Дуплицирование это процесс, который используют очень многие, значит это очень легко. И вы размножаете структуру, вы размножаете клиентов, вы размножаете э, своих друзей, вы размножаете посты, вы размножаете абсолютно все. Дуплицирование идет настолько быстро, что вы себе не представляете, даже возможно вы э, даже э, не, не, не можете этого себе представить. Вот так бы я сказал. И дуплицирование идет в геометрической прогрессии очень-очень-очень быстро. Следующий момент. Здесь, в отличие от всего остального, что может быть предложено на сегодняшний день э, в интернете, на сегодняшний день я собрал абсолютно все социальные сети. Значки, которые вы видите, это, конечно же, не все сети, это абсолютно часть. А на самом деле здесь собраны абсолютно все социальные сети. И этот принцип, я думаю, самый-самый основополагающий данной флешки. Что здесь идет упор и развитие, продвижение вас сразу во всех, абсолютно во всех социальных сетях. Вконтакте, Facebook, LinkedIn, Одноклассники, Instagram, YouTube, Twitter, Калиостро, Public Hub, Топ лидер, абсолютно все, все что, можно, все, что можно себе представить, все собрано здесь. И представьте, вы только себе представьте, сейчас задумайтесь на минуточку, что будет, если у вас всего лишь один браузер, всего лишь один, я не говорю уже о десятках браузеров, да, всего лишь один браузер, в котором подключены абсолютно все социальные сети, в котором подключены в социальных сетей они полностью заполнены у вас друзьями абсолютно все у вас огромное количество подписчиков везде вы представляете себе какой трафик вы получите только с одного браузера только с одного да это невозможно себе представить на самом деле это поток это шквал это ураган это торнадо. Только с одного браузера обваливаются у вас уже уйма клиентов, у вас э, ломится скайп, э, у вас ломятся э, сообщения в фейсбуке, ВКонтакте, э, в твиттере, в одноклассниках, во всех социальных сетях и вас просят ответить на вопрос. А представьте себе, что вы, у вас этих браузеров несколько, по крайней мере 10, а если у вас их 20 и так далее и так далее. Следующее. Вы можете размножить эту процедуру, распределить на несколько компьютеров. Преимущество. Когда вы приобретаете, можно сказать, подобие или же программу какую-то, или же устанавливаете шаблон зенопостера, или же, допустим, там spy браузер, да? замечательный, хороший. На котором, многом, на котором многие работают да, Все это привязывает вас к железу и к одному компьютеру У кого один компьютер нет проблем Эта проблема довольно таки хорошо решается Но, за исключением, но У вас полетел Windows, у вас переустановка компьютера Вы решили обновить систему или купить новый компьютер И все, увы вам нужно звонить в поддержку, вам нужно просить, вам нужно говорить, установите, переустановите мне купленный продукт на, одну, на один мой компьютер. И потом идите докажите, что у вас он один, а не два. Да? Это раз. Значит, здесь преимущество. Вы можете эту флешку размножать на столько компьютеров, насколько у вас просто физически хватит сил, энергии, и всего остального. То есть на неограниченное количество компьютеров. А представьте, если вы владелец интернет-кафе, вы можете эту флешку размножить на все ваши 300 компьютеров. И у вас будет 300 браузеров, и у вас будет 300 социальных сетей. Разных, всех. То есть возможности работать не на одной машине. Этого ограничения и привязки к компьютеру у нас нет и не будет. Огромное преимущество, огромное. Следующее, целевая аудитория. Значит, все мы, возможно, уже у нас есть какой-то трафик, возможно, мы уже умеем получать этот трафик, но самая большая проблема состоит в том, чтобы трафик это был целевой, аудитория, которую мы хотим привлечь к своему вниманию, она должна быть целевая, и аудитория, которую мы, Аудитория, с которой мы работаем Она должна быть не абы какой И лишь бы кто Аудитория должна быть целевой Значит во флешке есть Интересные Интересные направления Интересные приспособления Как вы как хотите можно это назвать Которые позволяют вам Сделать аудиторию Именно целевой То есть привлечь именно целевой Трафик Целевую аудиторию, направленную именно на ваш ресурс, направленную именно на ваш продукт, на вашу сферу деятельности и так далее, и так далее. Целевая аудитория и только целевая аудитория. Засовываем флешку и наша стрела летит прямо в цель. Вы добиваетесь поставленной цели и получаете клиента именно из десяточки. Следующий момент тысячи клиентов сразу то есть вы как только вы запустили флешку я богат вы сталкиваетесь с неимоверным потоком клиентов не с неимоверным потоком э, предложений с неимоверным потоком вопросов на вас сваливается огромное количество целевых клиентов прямо к вам в руки это тоже внутри, вот в этой маленькой флешке, вот в этой маленькой штучке, в папочке, которая содержит в себе уйму огромный, огромное количество всего, вы получаете тысячи клиентов сразу, моментально. Дальше, когда вы получаете тысячи клиентов, вы говорите, ну зачем мне тысячи клиентов, мне нужен... Один, два, три или десять. Да? Кто-то скажет, ну какой класс, тысячи. Но мы не можем с ними всеми справляться. И здесь на, на этот вопрос, опять-таки в флешке, есть ответы, сразу же ответы, как и кого подключить, каких роботов, чтобы все ваши потенциальные клиенты были грамотно обслужены вами. То есть вами обученные роботы будут общаться с ними. Все это лишь содержимое флешки, все это внутри во флешке, вся информация, вся информация о том, как все это систематизировать, как все это подключить и как справиться с огромнейшим потоком информации клиентов, все лежит внутри. Умные роботы. Следующее, компактность, то есть все, что находится во флешке, очень в компактном виде и не займет огромного количества места. Вам не нужен будет для этого Pentium 10 компьютер э, с оперативной памятью э, 300 э, ГГц и так далее, и так далее. В обычный простой компьютер, любой, любой компьютер, который у вас есть, Подойдет для данной флешки. Никаких э, спецприспособлений, спецтребований, специальных э, э, расширений, специальных э, видеокарт, специального чего-то оборудования не требуется. Все компактно и все доступно абсолютно для всех. Для любого пользователя. Следующее. Это онлайн-поддержка. Внутри в этой флешке сижу я, Александра Бесламицы. Вот у меня фотография моя, которую вы сейчас видите. И а, внутри в этой флешке сидит онлайн-поддержка в моем лице. То есть малейший вопрос, малейшее, малейшее э, э, как, какое-то пожелание, какое-то направление. Вы что-то сделали, что-то... Хотите сделать или же думаете, что сделали неправильно или правильно. Моментальная онлайн поддержка 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Да, это не автомат, это общаюсь я, общаться буду с вами я лично. Значит, плюс, помимо онлайн, онлайн поддержки, постараюсь, постараюсь всю систему, которую я создавал годами, продуплицировать. В принципе, это все есть во флешке. В ней есть огромное количество видеоматериалов. То есть, более 35 обучающих видеороликов, написанных, разжеванных так, что поймет даже школьник простой. Поэтому, если вы сомневаетесь, сможете вы или нет, если вы владеете компьютером на нормальном на уровне пользователя пока то это как раз флешка она для вас вы справитесь со всем поэтому онлайн поддержка это самый актуальный вопрос и значит максимум это займет допустим несколько минут может быть 5 10 15 20 минут но вопросы будут решены легко и мгновенно следующее когда мы все это прошли у нас зациклился цикл, то есть у нас цикличность. Когда мы запустили флешку, засунули ее в компьютер, мы все это запустили, всю систему вход, сделали необходимые процедуры, и на конечном этапе у нас результат это деньги, легкие деньги. Значит, насколько они для каждого из вас будут легкими, зависит от того, как быстро вы распакуете содержимое данной флешки. Как только вы распакуете содержимое данной флешки, то сразу польются деньги. То есть, если вы это сделаете сегодня, то первые деньги, возможно, могут быть уже даже и сегодня. Если вы это сделаете завтра, то значит завтра. Значит, все зациклено. Засовываем флешку, распаковываем, начинаем... Определенные, выполнять определенные инструкции действия, которые уже написаны в инструкции, в самой флешке. Делаем все поэтапно, быстренько и получаем быстрый результат. Легкие, быстрые, живые деньги, которые нам нужны уже сегодня. Значит, рассказал я вам, я думаю, довольно-таки понятно. Все это прошло быстро, комфортно. И думаю, что э, те вопросы, которые у вас могут появиться, можете задавать, им, задавать мне их в чате, в прямом эфире. И я постараюсь на эти вопросы вам ответить. Значит, Постоянно пропадает связь. Постоянно пропадает связь, потому что это у нас канал э, YouTube. YouTube то грузится, то выгружается, то загружается. Видео будет записано. И вся информация будет э, передана вам в чистом виде. То есть, когда загрузится видео на сам YouTube, уже вся информация будет доступна в этом виде, в котором она доступна здесь. Так, ждем, смотрим вопросы. Так, вопросов у нас э, пока что нету значит давайте сделаем так мы на сегодняшний день презентацию закончим завершим так как быстро можно заработать на флешке 50 тысяч рублей 50 тысяч рублей можно заработать э, в зависимости значит смотрите здесь есть несколько факторов э, для того чтобы заработать 50 тысяч рублей Значит, для этого нужно иметь продукт, смотря что вы будете продавать и сколько этот продукт стоит. Поэтому, какой объем флешки в гигабайтов? В гигабайтах, значит, это даже не гигабайтов, это несколько несколько мегабайтов. Объем флешки не очень большой. Значит, насчет 550 тысяч рублей, еще раз вам говорю, что смотря, что вы продаете, есть у меня ученик, который 32 тысячи рублей заработал через 3 дня буквально после того, как он приобрел флешку, потому что у него определенный продукт, который определенно стоит, да, если у вас копеечные продукты или у вас вообще их нет, то в флешке, во флешке есть продукты, которые можно будет подключить или же продвигать э, партнерскую программу э, «Мою». Тогда с каждого, с каждого клиента вы получаете определенное вознаграждение. Все подробности есть под видео. Значит, э, стоимость на сегодняшний день флешки, э, на момент презентации ее сегодня – 7 октября 2017 года 6 тысяч русских рублей 6000 рублей это э, цена презентационная цена еще раз подчеркиваю она будет расти цена флешки будет расти э, на сайте вы сможете посмотреть что цены варьируются начинаются от 21 тысячи и выше и поэтому э, на сегодняшний день Презентационная цена флешки тысяч рублей. Значит, я смотрю, что люди у нас прибавляются, несмотря на то, что мы уже перешли к вопросам на, к ответам на наши вопросы. Значит, приобрести флешку вы можете под видео есть ссылочка. Под видео есть ссылочка. По этой ссылочке вы можете перейти на сайт. Посмотреть, посмотреть всю информацию и, соответственно, сделать себе заказ. Значит, могу сказать одно, что если вы, опять-таки, по заработкам, если вы на сегодняшний день не зарабатываете ничего, ноль, и у вас, как бы, были попытки, вы где-то обучались, и вы хотите, э, хотите, только хотите начать зарабатывать, но как бы у вас нет инструментов и у вас нет э, чем зарабатывать, да? То это все есть во флешке, внутри э, инструменты для заработка, там есть э, все необходимое для того, чтобы стартануть, для того, чтобы начать зарабатывать. Сколько вы будете зарабатывать? И сколько времени вы будете тратить, да? Все зависит индивидуально, лично от вас. Так, какой формат обучения внутри? Видеоуроки или куча букв? Значит, хороший вопрос. Значит, Отвечу сразу. Формат обучения следующий. Никаких кучи букв. Почему? Потому что со зрением я 40 лет носил очки и со зрением... Как бы дружу, как бы не очень так, да? Не напрягаю его, но можно сказать так. 40 лет на очки, по методике сбросил эти очки за один день. Сейчас я все читаю без очков. Поэтому все обучение, весь формат на флешке в видео. То есть вам будет довольно-таки комфортно, удобно. Какой у вас вопрос появился, вы открыли видео, посмотрели. Все это в видео. Формате ничего читать но читать нужно будет только название наверное видео да а, так что конкретно в одном блоке ru turbo значит смотрите сейчас сейчас на сегодняшний день на сегодняшний день и только сегодня ru <coughs> turbo бурштраф и э, мои онлайн консультации, то есть не коуч, а просто консультации, которые вы будете иметь, вы будете иметь именно во всей одной флешке за 6000 рублей. Значит, ру-турбо, Turbo, Turbo, туда входит абсолютно, э, абсолютно эксклюзивная система по добыче трафика из ру-сервисов, из ру-сектора как подключается РУ-сектор, как сделать целевой набор именно на направление РУ. То есть все детально разложено, обуч... разложено именно в этом направлении. То есть то, что касается именно РУ-сектора. Поэтому сейчас я еще раз повторю, что у вас есть уникальная возможность РУ-турбо, Бурж, трав и моя консультация, онлайн консультация, значит вы можете это взять сейчас все по цене 6 тысяч рублей. Цена будет расти с каждым, ну не с каждым днем я могу сказать, но цена будет расти с, с, с, с моментом увеличения количества клиентов. Значит, еще можно привести пример, что на сегодняшний день данная флешка стоит 6000 рублей, а скрипты, скрипты которые входят туда, некоторые скрипты, которые продают администраторы социальных сетей, они стоят 15 тысяч рублей. Я, наверное, буду скоро размещать отзывы отзывы своих покупателей, потому что первый, первый же, первый же, значит, как это сказать, первый же восторг человека, который приобретает флешку и открывает ее, это большие глаза на то, что сколько внутри всего информации продуктов, скриптов, программ. То есть это тоже играет огромную, огромное значение. Какие дополнительные финансовые вложения нужны будут? Значит, финансовые вложения нужны будут на прокси. Кто работает из России? значит, Я лично работаю без прокси. Если вы будете работать без прокси, то это не проблема. Значит, дополнительные вложения это прокси. Дополнительные вложения это, э, если вы не будете делать, допустим, аккаунты, они уже у вас есть, собственными аккаунтами будете пользоваться. Может быть кто-то захочет приобрести аккаунты, допустим, да. Приобретение аккаунтов, ну, я считаю, что это все э, мелочи, на которые вы тратитесь и так, и так. Остальных дополнительных вложений как таковых практически нет то есть практически вложений больше никаких нет и быть не может то есть абсолютно легальная абсолютно светлая хорошая красивая схема и все включено больше ничего как бы не, не предусмотрено для затрат но естественно какие-то вот как я вам говорю да прокси аккаунты там еще какие-то там затраты может будет по ходу но эти затраты они у вас есть и так и так если вы занимаетесь привлечением клиентов, если вы занимаетесь трафиком, то это а, мелочи, на которые вы тратитесь каждый день и так и так хотите того или не хотите. принудительных затрат, как обычно бывает а, в курсах или как обычно бывает в иных а, мероприятиях, да, вот приобретите курс мой и дальше будем действовать. Приобретайте курс, а там дальше. А вот теперь приобретите вот это, приобретите это. И приобретите еще вот это. да. Остальное дальше идет на э, ваше абсолютно усмотрение. Абсолютно на ваше усмотрение. То есть здесь э, на самом деле э, у вас абсолютно под рукой все, что необходимо. Значит, на этот вопрос я вам тоже ответил. Так, по дополнительным вложениям ответил, по ру ответил, значит, по ру Так, какие еще вложения нужны к ру Плата за сервисы, реклама и другое. Значит, смотрите, да, на самом деле э -э -э, ру плата за сервисы. Значит, здесь тоже вопрос э какой. Если вы хотите получить турбу на самом деле, то есть почему я вам и даю флешку со скидкой, да? Я вам даю сейчас флешку за скидкой 6 тысяч. И, допустим, если вопрос стал о проплате сервисов, то это для того, чтобы не делать это вручную. Если у вас есть желание получать, допустим, 800 тысяч друзей в день на полном автомате, то вы проплачиваете сервисы, которые стоят не так уж и дорого на месяц. Не на один день, а на месяц. И вы получаете поток клиентов. Если у вас нет желания проплачивать эти сервисы, вас никто не заставляет, я с этого деньги ä, никакие не получаю, или если даже получаю, там какие-то копейки, да, то есть мне от этого выгоды никакой нет. Поэтому э, курс и стоит сейчас не 21 тысяча, как будет в скором времени, а стоит всего лишь 6 тысяч, чтобы дать вам возможность еще часть каких-то своих средств потратить на э, более быстрое, быструю добычу всех вот этих вот э, сервисов, потоков, привлечений и так далее, и так далее. Так, ну, э, довольно-таки замечательные, хорошие вопросы были. Если у вас еще есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь. На них мы все ответим. И э, в даль... дальше уже все, что вам необходимо, это перейти по ссылочке, которая есть внизу, нажать кнопку «Хочу», «Получить». Получить флешку и забирайте себе свою флешку, пишите мне в скайп и будем уже общаться непосредственно в скайпе. Будете действовать по инструкциям, будете налаживать свой процесс и будете зарабатывать деньги точно так же, как и я. И смело на вопросы друзей, чем ты занимаешься, можете отвечать, что я занимаюсь я богат то есть очень интересный вопрос и очень интересные ответы так смотрим смотрим по вопросам так есть какие-то инструкции что лучше предлагать всей этой аудитории да эти инструкции тоже есть и э, наставление направления я вам тоже даю то есть что? Предлагать это аудитории. Так, а какой скайп ниже не находится? Так, э скайп есть, ребятки, у нас в самом низу. Если вы пролистаете все это, то там есть скайп. И там есть скайп, и на сайте тоже, если вы перейдете на, на сайт, на сайте тоже есть скайп. Если нет, давайте я вам и сюда его напишу. То есть это тоже не проблема. Да, вот и сюда вам я его написал. Skype, пожалуйста. Значит, давайте еще раз. Еще раз отвечу на вопрос: что предлагать этой массе толпе? Да, у нас, ребята, есть что предложить. Во флешке входят несколько предложений. Если вам этих предложений будет мало, у меня еще есть э, десяток предложений и довольно-таки сочных, что мы можем этой толпе всей предложить, что продать можем и довольно-таки интересно повести свое направление. Если вы адекватный человек, если вы э, целенаправленный и устремленный, то я думаю мы с вами легко сработаемся и э, поставим определенную цель. В зависимости от ваших интересов, желаний, времени. И будем эту цель, э будем добиваться этой цели. Так, я так думаю, что мои ответы тоже доходят немножко с растяжкой во времени, потому что вещание у нас идет через канал YouTube. Не находится ваш скайп, ребятки, не находится ваш скайп, ребятки, ну давайте тогда мне ваш скайп, все у меня в скайпе, не находится ваш скайп. Кавказ, Троидер, ну давайте мне ваш скайп, я, я вас прямо сейчас добавлю в прямом эфире, нет проблем. Так, секундочку, сейчас я вас прямо добавлю в прямом эфире, чтобы вы э, не мучились и нашли меня. Так, еще, так, ищет, сейчас добавляется, так, что-то долго ищет, так, нашел, так, Разблокировать. А, вы у меня заблокированы. Да, так, так, так. Давайте я вас разблокирую. Так, а Почему заблокированы? Видимо, вы мне чего-то слали. А, да, какую-то спам-рекламу вы мне, мне слали. Да, я вас разблокировал. Ай, понятно, понятно. Ну вот почему вы меня не могли найти. Вы были заблокированы, слали какую-то спам-рекламу. Ребятки, те, кто шлет мне спам-рекламу, я вас блокирую, извините, потому что тут идет не общение, а просто вот идет, сейчас я вам скажу, что было прислано. Автоответчик, рада знакомству, я взяла вас из топ-листа, -лист, топ кто не желает обмена информацией и считает это спамом, сразу удалите. Вот я вас и удалил. Оля, ну понятно, да, смешно. Значит, не спамьте больше и не буду вас удалять. На самом деле, ребята, Skype, те, кто занимается Skype спамом, это не один из хороших методов работы, потому что сразу блоки, сразу этот, какой-то идет, какой-то трафик идет, но... Пожалуйста не занимайтесь этим, это не принесет вам очень больших денег и А только раздражение пользователей, я вам честно говорю То есть скайп это место для именно для общения Если вы хотите заниматься спамом, то я вас научу где и как заниматься И вы будете получать довольно таки больше и довольно таки э, прибыльнее будет так, как долго продолжится акция? Все за 6000 рублей. Еще раз повторяю, акция продолжится недолго. Почему? Потому что наплыв людей большой. Я не автомат, я не железный. Поэтому для того, чтобы сбавить наплыв, я просто буду поднимать цену. Следующая цена это будет 10 тысяч рублей. Значит, И доведем ее до 21 тысячи. Да, ну, смотрите, в скайпе, вот вы говорите по-разному, приглашаю в скайпе, конечно же, лучше просто пообщаться, именно сначала хотя бы сказать, там, добрый день, здравствуйте, чем занимаетесь. Некоторые, есть люди, которые просто бесцеремонно, там, просто добавил только их в друзья, да, они сразу звонят, да, занят ты, не занят, можешь ты ответить, не можешь, то есть, ну, люди бывают разные, да, есть элементарная этика общения, Давайте будем вместе, может быть, я тоже иногда не церемонен, да, я не замечал, конечно, за собой, но давайте придерживаться этики, элементарной этики общения в соцсетях и, тем более, в скайпе. Поэтому, значит, насчет акции я вам сказал, что она продлится до тех пор, пока я, меня не завалят клиенты своими вопросами и своими э Своим количеством. Как только, значит, сразу цена поднимется. То есть у вас есть, ну У вас есть пока несколько дней, это точно. Но чем раньше вы эти сделаете, тем быстрее убережете себя от повышения цены. Так, если у нас есть еще вопросы, пишите, пожалуйста. Мы приятно с вами общаемся приятно я думаю что ответили уже нам на большое количество вопросов и чем больше этих вопросов будет тем легче вам будет справиться с правильным принятием решения чтобы наконец-таки взять весь этот трафик и обернуть его в деньги а как все это делается уже Тысячи людей вместе со мной прошли это э -э от А до Я и на сегодняшний день продолжают все это делать. Надо тестировать, прежде чем предлагать подписчикам тестировать в смысле что? У нас уже тренинг, у нас уже прошло прошел не один тренинг, у нас уже прошло, прошел не один курс, у нас уже прошла не одна презентация, у нас уже прошла не одна программа. То, что заложено в флешке, раньше у нас было разбито на разные части, сейчас все объединено, протестировано сотни тысяч раз и предложено вам, значит, сам проект вышел 1 сентября, то есть уже целая неделя, как он работает вот в такой сборке, в куче. И кроме благодарности я не слышу ничего. Если у вас есть какие-то сомнения, то вы можете покупать, как написано на сайте, по частям. То есть, ру-трафик это 21 тысяча рублей. Дальше у, идет, дальше у нас идет бурж трафик, это 500 долларов. И мое личное обучение, это 100 долларов в час. Можете платить, если вы себе хотите это позволить. значит Давайте перейдем уже на личное общение, потому что уже поступают заявки, уже поступают вопросы от людей. На сегодняшний день нашу презентацию по флешке я думаю, мы завершаем, завершаем, потому что уже пошли вопросы. И э, перейдем уже в личное общение. Приятно было со всеми с вами пообщаться. Большое спасибо вам за внимание. С вами Я Богат, который предлагает вам флешку Я Богат, чтобы вы могли смело себя назвать. Тоже так же, я богат. И когда общаетесь с друзьями, пусть это будет фраза у вас, э, пусть эта фраза вылетает у вас из уст, я богат. И, наконец-таки, свершится тот момент, к которому вышли уже, наверное, не один год, может быть, десятки лет, и вы вздохнете легкой грудью, когда у вас будет полный холодильник, когда у вас не будет голова болеть о продуктах, когда у вас не будет голова болеть о шмотках, о вещах разных о предметах обихода, и когда вы будете наслаждаться жизнью, путешествовать, и сможете позволить себе те элементарные вещи, которых не могли позволить до сегодняшнего дня. Большое вам спасибо, всего доброго, стучитесь ко мне в скайп, он у меня открыт абсолютно для всех, неважно, являетесь вы моим клиентом или нет, я абсолютно всегда всем рад. С вами я, Богат. Всего доброго. До новых встреч.